Всем привет, с вами Кирпичный парень И как вы заметили, у меня нету сегодня часов И это не просто так Потому что я решил сделать их из лего Это часы из игры Team Fortress 2 это аксессуар шпиона. Вот такие часы. Они делают его невидимым. Сейчас я их одену и покажу вам. Сейчас я стану невидимым. И возьму нож. Удар. Видимый. Теперь снова невидимый. Удар. Видимый. Часы, мне кажется, очень классным аксессуаром, так как прекрасно подходит к шпиону, делая его невидимым. Следующий аксессуар. Это его портсигар. Вот такой вот. Разумеется, тоже из игры Team Fortress 2. И тоже присутствует у шпиона. На левой стороне находятся его сигареты, а на правой компьютер. Этот аксессуар называется SpyTron 3000. С помощью него шпион может менять свою фракцию. Он может менять не только цвет своей команды, но также и класс. То есть может стать солдатом, разведчиком или, например, огнеметчиком. Также все эти два аксессуара прекрасно сочетаются с ножом. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Только если вам понравилось это видео. Если на этом видео наберется уже не 100, а 200 лайков, то я сделаю разбор абсолютно всего. Ну как бы, нож сюда не входит, потому что это отдельное видео. Кому интересно, можете перейти по ссылке. И всем пока!